Да он нестандартный. Если вы откроете там сайт любой клиники, вот я даже сейчас пролистал там все эти московские, да, везде индивидуальный подход, авторская методика, мы сейчас, там у нас, значит, этот, этот, этот специалист, все будут, значит, только вами заниматься. Так и там люди тоже восстанавливаются. Вот даже если в Википедии открыть, это, значит, зависит от индивидуальных особенностей пациента. Вот Доктор прав в том, что человек сам должен быть готов. Если он сам готов, он это услышит. Даже без убеждения. А если он не готов, ты можешь ему сколько угодно рассказывать, сколько тут известных людей там, проходило там, реабилитацию или поддерживало здоровье. Ну, оно все... Человек скажет, а, ну, понятно. Ну и что, да. Вот этот личный опыт... Да, он, проблема в том, что любая реабилитация, она, где бы ты там, любой сайт клиники, ты посмотришь, там везде написано, что мы помогаем туда-сюда, да, вот есть люди, которые полностью восстанавливаются. То есть, ну, это после любых травм, можно это прочитать. Почему именно здесь? Я приехал сюда, потому что я знаю, что здесь это будет максимально, что и возможно.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 таблеток, да, и э, больше ничего не надо делать, да, вот сейчас вот пропишут какие-то таблетки, и он вдруг снова будет бегать, как раньше. Ну, таких таблеток не существует, к сожалению. А, но если человек убежден, что он будет искать таблетки, он будет искать таблетки, никуда он не поедет, и это скажет: о, нет, это слишком сложно и долго, нет, я не могу. И вот, ну, вроде как я же вроде бы не совсем плохонький, вроде как я жив, вроде бы даже немножко здоров. И никуда он не поедет и ничего он не захочет делать. У нас сейчас август 2021 года. Конец августа. Год назад, как раз в середине августа 2020 года, в разгар пандемии. А, видимо, уже как теперь стало очевидно, как одно из осложнений там, перенесенного заболевания, там, видимо, ковида. А произошел инсульт. После того, как меня отвезли, естественно, в скорую помощь, я пролежал первые там, две недели в больнице, а было сильное поражение, был правосторонний инсульт, соответственно, поражение левой части. Это рука, нога, ну, вся левая сторона тела была, можно сказать, сильно парализована. Ну, первая мысль, конечно, была, что да, предстоит долгая реабилитация, быстро это не закончится. Вот. О том, что есть клиника доктора Блюма, Естественно, я уже знал, потому что мы обращались до этого по другим вопросам. С травмами там был и перелом у дочери и так далее. Надо понимать, что это был как раз разгар пандемии. Было очень сложно куда-то вообще выехать. Нужно было оформить кучу документов. Куда ехать, как ехать, на выезд, на въезд. А плюс, соответственно, после инсульта сразу нельзя было лететь. Ну, как только врачи сказали, что да, вы можете уже, в принципе, готовы к перелетам. Прошло, в итоге, пока мы подготовили все документы, прошел, ну, прошло больше месяца. То есть э, мы приехали сюда 25 сентября 2020 года. Приехал я, конечно, в плохом состоянии. Бегать я не мог, ходить я мог с большим трудом, ну, максимальное, например, расстояние, которое я мог пройти самостоятельно, по прямой, это, ну, метров 20. Метров двадцать, потом нужно было прилечь, отдохнуть. А Какие-то навыки более сложные, естественно, были полностью утрачены, там... Бег, вождение автомобиля ну, — об этом речи даже не шло. Речи не шло даже о том, чтобы, например, сесть и завести машину. То есть я даже не мог представить, как это — сейчас сесть в машину, завести ее, а уж о том, что поехать, ну, было невозможно подумать. Соответственно, также там ну, левой рукой сделать какие-то простые движения, поднести хлеб к рту было очень сложно. Ну, не говоря уже про мелкую моторику, понятно, что все это было утрачено левой рукой там пользоваться вилкой ножом было невозможно. Первый, наверное, месяц. Ну, конечно, очень-очень тихонечко доктор начал меня приводить в чувства. Понемногу стало приходить ощущение того, что стало возникать желание первое ходить. То есть где-то, наверное, вот... Октябрь, ноябрь, где-то к началу декабря уже это желание, оно и очень сильно окрепло. Возникло желание гулять, ходить побольше, а подальше, побыстрее. Уже не хотелось так много спать, потому что я когда приехал, ну, наверное, я спал в сутки, ну, часов 16-18 я спал.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 К инсульту приходит просто человек, который, в принципе, все время хочет сделать по максимуму, да, то есть приблизиться, вот, вот что максимально, да, вот можно доехать из точки А в, точке, в точку Б за, там, один день, да, а можно за, за полдня? Ну, наверное, можно, только это будет очень тяжело. А, ну, значит, доедем за полдня. И а это выражается во всех аспектах жизни, да, то есть это и в работе, и, в... ну, то есть все, да, то есть даже когда м -м -м, ты едешь в магазин, в супермаркет за покупками, да, то есть ты вот нет, вот надо все вот за раз и побольше, и чтобы уже вот вопрос доделать. У нас возможности, они, ну, не безграничны. Соответственно, если мы все стараемся выбрать из организма на 100%, да, ну не на 100%, ну, по крайней мере, приблизиться к максимуму, ну, рано или поздно мы залезаем в, в резерв, и мы просто таким образом организм обваливаем, да? потому что ну, залезаем в тот резерв, который нельзя трогать ни в коем случае, да? это просто который обеспечивает нашу жизнь, да? мы движемся, двигаемся, мы должны дышать, мы должны думать и так далее, да, мы начинаем туда залезать. И в итоге, конечно, используя этот резерв, в итоге любой организм рано или поздно надрывается. В принципе, был достаточно, ну, на мой взгляд, нормальный, ну, можно сказать, что напряженный ритм жизни, да, то есть он был очень активный, было много работы. То есть это все время на телефоне, WhatsApp, сообщения, почта. То есть это там можно было, нужно было иногда проснуться там в три часа ночи, чтобы там написать какое-то письмо, а проехать там тысячу километров по какому, для какой-то встречи. То есть это все было достаточно просто и несложно. Да? И вдруг здесь буквально за ну, через пару дней ты осознаешь, что ты вот дошел до кухни, выпил чай и устал, да, это очень... Э, самое сложное, что это очень демотивирует, потому что э, ты понимаешь, что у тебя просто нету сил. Во-первых, ты не можешь физически, потому что руки, ноги не работают, там, да, ты чувствуешь онемение, которые... Ну, а не менее, это вот как если вкололи обезболивающее, да? Вот мы когда приходим к стоматологу, вкалывают обезболивающее, мы чувствуем там часть лица немело. да? Вот мы не можем им распоряжаться. Вот. Если это касается тела, то это, ну, совсем грустно. И э -э неспособность к даже обычным делам, да? И ты понимаешь, что если... Тебе сложно пройти 20 метров, да, ну как, ты, ты с собакой не можешь погулять. Ничего не можешь. То есть, ну вот, в пределах квартиры там или дома ты можешь функционировать, не дальше. И получается, ты не можешь функционировать, потому что ты не можешь распоряжаться своим телом, да, оно тебя не слушается. И второе, ты еще от этого дико устаешь моментально. То есть, только ты что-то пробуешь, все, через там, максимум 5-10 ну, минут ты понимаешь, что тебе срочно надо лечь, поспать, и потом все заново. И э, это происходит буквально в течение нескольких дней, да, вот это изменение. Что, естественно, очень странно, и это, э, с одной стороны демотивирует, а с другой стороны ты понимаешь, что срочно нужно искать какой-то выход из этой ситуации. А в основном все, что можно найти в интернете, да, это ну, стандартные методики реабилитации и достаточно много видео о том, что ну, да, вот человек эм, по своей какой-то программе там, или по какой-то другой методике реабилитировался. И вот, ну, потихонечку, полигонечку, что-то восстановил, что-то у него не получается, там, ну, вот он научился заново ходить потихонечку, опять же, да, и на это ушло там полгода. Вот. И когда все это смотришь, конечно, перспективы в голове очень, прямо скажем, мрачные. Но приехав сюда, конечно, все я понял, что все. Теперь я попал в правильные руки, что все будет хорошо, нужно начинать работать. И э, потихонечку мы начали работать. То есть это, конечно, это было очень не торопясь, очень спокойно, очень плавно. Но буквально ну, достаточно быстро я стал ощущать, что сил стало появляться чуть-чуть больше, то есть ну, буквально на какие-то, может быть, там, доли процентов в день. Но самое главное, что стала ощущаться вот эта ну, она положительная динамика. Был именно утерян навык бега. То есть не то, что нога не слушается, она да, не слушается, но это только часть проблемы, потому что э, самое главное, если у вас не слушается рука, ну вот, например, ее отлежали, отсидели, вы все равно понимаете, как ей действовать, например. Да? То есть у вас есть алгоритм, и вы понимаете, что ей надо там, поднять или чего-то дотронуться, но просто не можете там четко это сделать. А в случае именно вот этого поражения после инсульта вы просто физически забываете, как это делать. То есть вы не можете все вот, подумать, и просто вот сам, сама механика бега, она просто утрачена. То есть ты не можешь просто понять, как это делается. Ты можешь идти потихонечку, а бежать никак. Потому что ну, это уже достаточно сложное действие. Все люди, которые ну, ведут достаточно активный образ жизни, да, они все хотят как бы максимально восстановиться. Мало того, до этого все хотят максимально жить активно. Да? Для этого люди ходят в спортзалы, для этого ходят там, к конструкторам, делают там, систематические чекапы и пьют для профилактики кучу каких-то там БАДов, таблеток и прочего. Да? Для чего? Для того, чтобы ну, максимально, возможно, качественно и активно жить. А проблема немножко в другом. Проблема в том, что э, мы, исходя из того, что мы слышим по телевизору и читаем в интернете, мы э, выбираем немного ошибочный путь для того, чтобы поддерживать свое здоровье. То есть, э, я думаю, сейчас в современном мире сложно найти человека, который скажет, «А, я не занимаюсь своим здоровьем, мне все равно». Все занимаются, все занимаются максимально им. Другое дело, что мы это делаем неправильно, да, и часто идем прямо в противоположном направлении, потому что, э, приехав сюда, да, я думал, что здесь, ну, все равно, как бы, это же тренировки, а тренировки нужно делать по максимуму, да, Однако вначале доктор сказал, нет, сейчас у нас период делаем, наоборот, на 40-50% от того, что ты можешь сейчас. да, Ни на какие, ни на 100, ни на 80, и даже не на 70. Ну, То есть делаем прям вот в полсилы, тихонечко. Это идет полностью в разрез с тем, что мы привыкли слышать. Да? то есть Мы привыкли, что надо там, сразу... «Максимум, давай напрягайся, давай». но И это очень сложно объяснить. Просто вот мне, мне же самому, например, до этого опыта, до этого года здесь, мне было бы сложно понять, а почему 50%, почему в полсилы надо делать. А ответ очень простой, да. То есть мы, например, если... Мы можем, да, тренироваться в прыжке там со ступеньки в, там, в 20 сантиметров. Можем. А со ступеньки в 50 сантиметров можем тренироваться? но ну, это уже будет, наверное, на пределе. А если мы будем прыгать с полутораметровой ступеньки, ну, возможно, мы уже где-то и будем не тренироваться, а повредимся еще хуже. Но понять это можно только, когда ты здесь уже <coughs> проведешь тот год. Интересное, что никаких специальных упражнений для того, чтобы меня научить опять ходить и бегать мы не делали. То есть не было никаких упражнений что давай мы вот сейчас встанем, ты подними ногу, поднимаешь колено, потом выпрямляешь, тянешь носок еще что-то. ничего подобного вообще не происходило. Было огромное количество упражнений для спины, для плечевого пояса, для таза, для там, ног. Но это не были упражнения обучения ходьбы. То есть ну каким образом связаны упражнения, предположим, приседания и бег. Ну да, они на ноги. Но в в этот момент вы как бы не учитесь ходить. Здесь точно так же мы делали какие-то упражнения вот на этих тренажерах и без тренажеров. Доктор делал, инструктора. То есть это, ну да, какие-то упражнения. Как они включили в какой-то момент навык бега, я сам до сих пор не понял. Но э, где-то, наверное, это был конец декабря, то есть прошел октябрь, ноябрь, декабрь, да, полных три месяца. Я в какой-то момент э, на прогулке с детьми понял, что как бы, можно и пробежаться. И самое интересное, что до этого я пробовал, оно ну, не получалось. То есть ты просто не понимаешь, как это делать. Ну как вот? Ну нет, не получается. То есть ты как бы пытаешься быстро идти, но потом нужно начинать бежать. А как это делается, непонятно. А вот через три месяца каким-то образом этот навык вернулся. То есть ты просто ну, взял, пробежался. Да, не так быстро, как раньше, но это уже бег. Соответственно, после этого... И причем мне... Э, я пришел на следующий день, говорю, доктор, а я вчера попробовал побегать. Он говорит, ну, молодец, Хорошо. Сильно не утруждайся, ну, начинай тогда бегать скоро, потихонечку, там, ну, утром, там, 10 минут, 5, сколько хочешь. И эм, я, например, до сих пор не совсем понял, каким образом это работает, да, потому что везде, если почитать в интернете, вот, да, после того же инсульта, ну, или после других каких-то там, да, травм головы или еще каких-то, именно учат ходить. То есть давайте поднимаем ногу или там, вот, давайте там, какие-то движения вам надо будет сделать, давайте отработаем часть, потом вторую часть, и в итоге у нас получится ходьба. Здесь ничего подобного не было, мы просто очень много выполняли разных упражнений на разные части тела, и каким-то образом они в итоге соединились в механику бега. Здесь есть э, как бы действия в двух направлениях, да, то есть вся методика. Первое — это за счет того, что мы там, к 40, ну там кто к какому возрасту, к 30, к 40, к 50 накапливаем много всяких... Проблем да, в нашем теле. Мы сидим много за рулем, в офисе и так далее. А перелеты и прочее, что мы привыкли делать в жизни, все это ведет к каким-то ну, потерям. То есть мы вот, ну, сидим, да, да, то есть ноги — это, ну, грубо говоря, половина тела. Вот мы сидим так несколько часов. Соответственно, появляются какие-то зажатости, появляются какие-то потери, и потом появляется, что еще хуже, дисбаланс. Да? То есть мы все равно сидим где-то неровно. И мы также сидим и в машине, и мы также сидим в офисном кресле, и в ресторане. Везде мы немножко где-то кривимся, и со временем это все начинает превращаться в застои и пережатия какие-то. И вот эти потери, они везде. Это и руки, и ноги, и спина, и шея, и, соответственно, и до да, мозга доходит меньше, и до да, глаз, и так далее. А за счет упражнений, которые доктор разработал, да, он эти потери немного раз потихонечку убирает. Соответственно, то, что мы в обычной жизни теряем просто за счет того, что у нас где-то что-то пережалось, да, вот, ну, всем мы знакомы ситуации, ой, я не, там как-то неудобно спал, и теперь мне где-то что-то тянет, да? Но это тянет, это же не просто тянет, это, соответственно, там происходит эм, очень эм, Напряженная работа для организма. Все прекрасные так знают, что нужно вовремя спать. Каждый тебе скажет: а, а у меня работа, а я не могу не полететь 6 раз в неделю. Мы все привыкли, вот этот ресурс, который у нас есть, тратить. Потому что сил много, поэтому можно и там и 7 перелетов в неделю, и даже 14 перелетов в неделю. Ну а что такого? Потому что есть необходимость потому что нужно работать и так далее. И э, потом в какой-то момент этот ресурс все равно заканчивается, и проблема в том, что мы ну, не верим, что он закончится рано или поздно. Да? И, ну, он закончится, наверное, когда я буду стареньким-стареньким дедушкой, ну, естественно. Но оказывается, что это происходит достаточно неожиданно, потому что мы не чувствуем, да, мы привыкли там каким-то стимулятором в виде кофе, в виде каких-то там добавок или еще чего-то, да, которые дают нам силы, и вроде как еще сил много. Поэтому то, что доктор говорит о том, что нужно не доводить до уже катастрофы, Вроде бы в этом нет ничего нового, но как раз вот с этой методикой получается, с методикой доктора Блюма получается, что это возможно. Нужно просто периодически все-таки этот ресурс восполнять. Нельзя из него все время черпать, и рано или поздно есть просто, как видим, какая-то критическая масса, критическое количество нарушения в организме, которые потом уже начинают обваливать полностью здоровье. да, Потому что здесь где-то там какие-то были травмы, какие-то были где-то слишком много накопилось усталости, слишком много зажатий. И вот эти все потери в организме в итоге становятся критичными, и в какой-то момент уже происходит уже какая-то неправимая катастрофа. Поэтому, конечно, это нужно делать заранее и просто не доводить до уже какой-то тяжелой критической ситуации. Просто периодически нужно вот эти вот сложности, которые у нас накапливаются, их нужно устранять. И как раз методика доктора, она позволяет это делать, потому что... Мы никуда не денемся от того, что у нас, э, ну, та жизнь, как она, как она организована, с перелетами, там, бессонными ночами, звонками и так далее, мы от нее никуда не можем деться. Э, Но мы можем, мы можем получить дополнительно ресурс периодически просто... Снимая вот эти вот сложности, которые накопились в организме, да? Ну и таким образом, конечно, мы можем избежать катастрофы заранее, а не потом уже приезжать. При выборе, куда ехать на реабилитацию, естественно, вопрос был очень простой, да? Потому что методик в мире много, центров... Тоже много, поэтому с этим сложностей нет, вопрос остается выбора только. А для того, чтобы решить вопрос ну, максимально эффективно, ну, мы приняли решение приехать сюда. Потому что из того, что я видел и знаю, ну, ну, лучше нету. Соответственно, ну, зачем мы поедем куда-то, где вопрос будет решен там наполовину то есть не решен, да. А лучше уже приехать туда, где вопрос этот будет решен максимально эффективно, вот насколько это возможно, он максимально эффективно будет решен. Для того, чтобы э, в, там, в максимально короткие сроки вернуться к нормальной жизни, к которой там, мы привыкли. Соответственно, когда мы выбирали, что дальше делать, да? ну, естественно, выбрали то, что самое эффективное. Какой смысл делать наполовину, потратить время, потратить какие-то ресурсы и так далее, ну, чтобы сделать наполовину. Ну, тогда уже лучше делать там, где точно помогут максимально. Примерно с февраля-марта я, в общем стал уже ездить самостоятельно на машине полноценно. Вот каким образом методика доктора Блюма на это повлияла, я тоже ну, механически не могу понять. Да? Ну, мы не занимались, опять же, никакими когнитивными упражнениями. Там я не решал какие-то специальные тесты, задачи и прочие сложные, вроде как, это же нагрузка мозговая, да, ну, видимо, да, не хватало ресурса, поэтому вот как-то все это было тяжело и непонятно. И тут вдруг раз, и потихонечку ты понимаешь, что ой, да, что, ну так да, ну да, все, надо там сесть, поехать. А тоже получается такой факт, ну, это факт, который был утрачен, навык, теперь этот навык восстановлен. Соответственно, когда начинают восстанавливаться опять вот эти навыки, это дает ну, дальнейшие силы, и уже занятия идут, уже есть ну, немножко другая, конечно, мотивация. Да? То есть вначале это гораздо сложнее. ну Я знал, что я в надежных руках, соответственно, мне уже изначально было проще, потому что я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 Что еще из фактов? А, ну, естественно, был такой момент, который тоже напрягал, да, это, ну, вот, приехав сюда, в клинику, я, например, не всегда мог вспомнить пароль на телефоне, который мы вводим сотни раз в день, да, и как-то, ну, как его можно забыть? Ну, это ну, невозможно, да? Ну, нет, ну, оказывается, возможно. То есть, э -э -э Требовалось иногда подумать немножко, какой же у меня пароль на телефоне. Требовалось подумать иногда, какой сегодня день недели. Требовалось э, подумать м -м, даже, например, такие вещи, как э, роспись. Да? То есть тоже автоматический навык, который в принципе но он, по идее, никак не связан, да, то есть поражена левая сторона, мы, я правша, расписываюсь правой рукой, как это связано? Вроде как никак, да, это... И думать вроде как не надо, это же автоматизм. Ну, вы расписались и пошли. Но э -э, почему-то этот навык тоже был удрачен, то есть я визуально роспись, естественно, свою помню, но автоматически ее вывести ну, немножко сложновато, как это делается. А Опять же через где-то вот эти несколько месяцев, ну где-то декабрь, январь, я понял, что навык восстановлен, потому что как раз, наверное, в декабре или январе нужно было арендовать машину и, соответственно, там нужно было расписаться, и я вдруг понял, что роспись, да, все, и автоматически это сделал. То есть возврат к нормальной жизни, он э, произошел, конечно, не в один день, но буквально через вот эти там несколько месяцев ты понимаешь, что а, работает, здорово. Соответственно, надо продолжать дальше. Значит, по поводу инсульта именно, да, как... Как в хронологическом порядке, что было? То есть приходит, происходит ишемический инсульт. Это ну, тромбоз. Да? Тромб где-то там образовался и остановился, соответственно, там где-то в каком-то кровоснабжающем участке мозга. Все сейчас знают очень много в интернете, там и видео, и на фейсбуке, что вот есть там буквально только три часа или четыре, я не помню точно, да, когда срочно нужно успеть в госпиталь и таким образом спасти человеку жизнь. Мы благополучно, конечно, в эти три часа успели, скорая приехала быстро, потом по всем современным протоколам отлично все сделали вовремя, но... Что делается? Проводят, по сути, вводят растворитель, да, который должен этот тромб растворить и как бы открыть проход крови к мозгу. А что происходит дальше, о чем почему-то очень мало информации, что этот растворитель, который вливает в кровь, ну это, наверное, что-то вроде как нормальное, да, обычное. Ну, растворить тромб же уже, сгусток, и он надо как-то растворить. Проблема в том, что м -м, растворяется не только тромб, но и стенки сосуда. И вторым этапом происходит уже кровоизлияние. Вот, что получается как бы двойной инсульт. Потому что первое поражение было ишемическое, то есть просто закупорка сосуда, да, и какой-то участок там перестает, перестает кровоснабжаться. А, но после этой терапии получается, что еще происходит и уже разлив крови, что еще хуже. Соответственно, последствия у э, кровоизлияния гораздо хуже, чем у ишемического инсульта. Информации об этом в интернете почему-то очень мало. Хотя... Процедура, то есть не процедура, а процесс достаточно логичный Растворили, но растворили слишком сильно И сосуд тоже еще и там лопнул Или уже произошел другой вид инсульта Да, уже кровоизлиянием Что с, с этой информацией делать? Ну, ничего не делать, да Вот есть такие побочные эффекты Вот есть такие побочные эффекты Соответственно, и реабилитация после кровоизлияния, она уже гораздо более сложная, потому что, получается, поражение, больше, уже ничего с этим не сделаешь. Ну, вот благодаря, опять же, методике доктора Блюма, ну и мы с этим справились. И теперь не могу сказать, что как-то там да, есть какие-то... Сложности к возврату к нормальной жизни, но именно про процесс, да, как происходит инсульт, ну да, вот нет этой информации в интернете, и сейчас можно вот сколько угодно искать, но про эти последствия очень мало, что можно найти. Хотя они абсолютно простые, вроде бы ничего, да, и, соответственно, когда приехала скорая, да, там... Тоже говорили, ой, давайте побыстрее, мы знаем, что есть вот только там эти три часа, и там скорая очень быстро довезла, все отлично сделали. Но последствия были тоже, да, побочный эффект. такой Еще по фактам. Также была проблема с, со зрением, то есть... Если это описать словами, получается, что все краски были достаточно такие приглушенные. То есть, как если вы смотрели, например, современный хороший телевизор, да, и вдруг вы его поменяли на телевизор 20-летней давности. Да? То есть все цветное, но, не, но нет а, достаточной яркости этих цветов. Да? Все немножко такое как бы приглушенное. А доктору я тоже, конечно, это все рассказал, что вот так и так. Он сказал, ну да-да, это тоже уйдет. А сейчас мы тебе там сделаем определенный комплекс упражнений, тоже будем, будем этим заниматься. И действительно, я потом в какой-то момент вдруг осознал, что э, цвета как бы обрели свою прежнюю насыщенность. Потому что э -э, здесь небо синее, гора, э -э, море и так далее, да, краски яркие. Но э -э, вначале как раз вот я отмечал, что ну не настолько все ярко, не какая-то зелень не такая зеленая, небо оно не настолько насыщенно синее. Действительно, как будто... Ну, немножко как бы какая-то пелена или немного все приглушенные, приглушенных каких-то цветов. А потом в какой-то момент я понял, что нет, как бы все вернулось в обычные свои краски. А это тоже произошло вот, наверное, где-то через, может быть, пару-два-три месяца. И, конечно, возврат к, опять к тому, что ты можешь смотреть на мир таким же красочным, какой он был там раньше, это, ну, ну, это неоценимо. Потому что типа, до этого я прям понимал, что... Я же помнил, да, то есть как бы память в моем случае, она не пострадала, поэтому я очень хорошо помнил картинки, которые я видел там два месяца назад. И тут вдруг раз, и ты видишь все немножко сереньким все немножко не таким контрастным, все немножко не таким объемным. И а, ты же не можешь на это не смотреть. Соответственно, это тоже демотивирует, и ты думаешь, о, а как, а что? А плюс найти ответы там в том же интернете по, ну, например, по именно по тому, что зрение стало менее вот четким. Оно не четким, то есть это не, не то, что я стал видеть хуже, да, мне теперь нужны очки. С этим-то как раз все известно. Нужны очки, там, ей, пожалуйста, вот есть очки, есть линзы, и можно операцию сделать. А, например, то, что все краски стали приглушенными, ну, найти ответы сложно. Что теперь с этим делать, и как вернуть назад эту резкость и контрастность. И когда она потом возвращается в результате, опять же, упражнений, которые, ну, на мой взгляд, да, обывателя, они не совсем связаны со зрением. А, да, ну, мы все привыкли, что со зрением да, надо, значит, ну, одеть очки там или закапать капли какие-то но потом я понял что ну краски то вернулись то есть четкость вернулась контрастность другая стала и думаешь да интересно как же это работает но самое главное что это работает <музыка> тебя просто не хватает сил на то чтобы правильно <музыка> ходить то есть и задача которую решает методика доктора, это как раз, что у тебя появляются силы сначала, а потом уже ты эти силы начинаешь использовать. Потому что если у тебя нет сил, у тебя нет, это может быть даже не то, что физических сил, да, у тебя, может быть, не хватает именно ресурса да, ментального вот этого. Да, у тебя как-то не, не хватает там где-то что-то... Это слишком сложная задача, как для сильно пожилого человека. А для сильно пожилого человека у него силы заканчиваются, просто заканчиваются силы, и поэтому он уже не может бегать. А не потому, что он там не умеет это делать. Да? Поэтому доктор сначала восстанавливает именно силы, которые мы можем потом уже дальше расходовать на бег. И э, вот этот процесс в обратную сторону, да, то есть э, пожилой человек, пройдя там, те же 20 метров, да, почему он устал? Он же шел, но вдруг устал. Соответственно, он сел, отдохнул и пошел дальше. И задача доктора, получается, его методики, он эти 20 метров, он дает э, своими упражнениями больше сил и больше ресурса для того, чтобы первое сначала пройти эти же 20 метров, но с, более, э, с большим ресурсом, да? меньше устать. И потом уже э, иметь силы на то, чтобы эти 20 метров превратить в 50, 50 в 100, 100 в километр, ну и так далее. Потом уже тогда возвращаются, естественно, функции. Потому что э, то, что м -м, я, например, я не мог бежать, да, вот, м -м, это просто, ну, нехватка сил. Потому что организм говорил, что, ну, нету сил на бег, куда бегать-то? Надо сначала восстановить... Сила, а потом уже, да, можно и побегать. То есть ребенок бегает не потому, что ему сказали. Он бегает, потому что у него много сил, он от этого, наоборот, заряжается. Да, ему интересно, у него силы есть, и он побежал. А пожилой человек, у него уже нет сил на то, чтобы побежать. Он уже обессилен, ему там, хоть бы походить чуть-чуть. хоть бы со стула не упасть. Соответственно, доктор восстанавливает сначала э, просто общий ресурс сил. У нас есть привычный образ жизни, да, тот, к которому мы привыкли. Нам важна свобода передвижения, мы хотим распоряжаться своим там, телом так, как мы хотим. Я хочу встать и пойти куда-то. Я хочу сесть в машину и доехать куда-то. И когда возникают какие-то ограничения, да, что мы понимаем, вот, ты бы хотел сейчас сесть на самолет и полететь на море, да? А нет, а сил нет уже. И не хочется. А сложно. И, конечно, это начинает напрягать. Поэтому э, цель ну, реабилитации, конечно, это вернуться к нормальному просто, даже не режиму жизни, к, к способности выбирать, да? То есть ты не можешь... Э, Поехать по каким причинам? Потому что не хочешь или потому что не можешь? Когда ты не можешь, у тебя нет сил, ну, конечно, это ограничение сразу. Да? Ты понимаешь, что ну, было бы да, здорово, но нет. Сил нету, даже это, не, об этом невозможно подумать. Это сильное ограничение. Вот именно ограничение, то, что да, больше всего э, напрягает. Доктор Блюм, миссия, что он самое главное, он дает... Э, независимость и свободу. Потому что эм, после вот проведения реабилитации, да, то есть вот все, мы, можно сказать, уже заканчиваем, да, скоро можно ехать домой. А самое главное — это ощущение независимости. И он э, всячески к этому подталкивает, что человек потом должен абсолютно свободно э, выбирать, что ему делать. да, Он может заниматься спортом или не заниматься. Дальше уже свободный выбор. Он может путешествовать или не путешествовать. Но на то, чтобы это выбирать, теперь есть ресурс. Это совершенно не то же самое, что жить с пачкой таблеток. да Потому что, да, можно принимать препараты, и тоже вроде как ты получаешь дополнительные какие-то силы и возможности. Но ты становишься первой зависимым от таблеток, и проблема еще самое главное, в том, что дозу надо увеличивать потом. Да? Не бывает таких таблеток, которые э можно пить и не увеличивать. Рано или поздно дозу приходится увеличивать, э приходится там, переходить на какие-то более сильные препараты. То есть, ну, на мой взгляд, это такая серьезная зависимость. После реабилитации в клинике здесь, да, то есть даже вот, ну, периодически там я задавал вопрос, и другие пациенты я слышал задавал вопрос, доктор, а вот мы сейчас там, например, вот, ну вот у меня есть там только вот столько-то времени, я больше не могу, вот мы сейчас позанимаемся, я потом уеду и смогу приехать там через некоторое время, а это все потеряется? Нет, это не потеряется. Это будет просто одна ступенька, которую мы сейчас сделали. Обратно уже не будет отката, да? Ну, а в следующий раз ты с этой ступеньки опять можешь дальше идти. А, соответственно, это, ну, такая хорошая база, которая дает э, силы на завтра.